Деда Мороза верится больше, чем в то, что я когда-нибудь высплюсь. Я на работу хожу очень быстро, чтобы не передумать. Утро. Хочу спать. День. Хочу спать. Вечер. Хочу спать. Ночь. Хоп, ла-ла-лей! Самый лучший понедельник это тот, который выходной. Каждый имеет право на ошибку, а у меня походу без лимит. Сильные выживают, а слабые погибают. Не верьте, выживают хитрожопые. Только сев на пол в позу лотоса и расслабившись понимаешь простые вещи, надо помыть под шкафом и вон куда делать зарядка от телефона. Купила успокоительный чай, не могу его пить, бесит зараза и цвет и запах. А на вопрос дружу ли я с алкоголем, отвечу честно нет, не дружу, но связь поддерживаю. Если вам от меня ничего не нужно, мне для вас ничего не жалко. Спор с женщиной, как охота на слона. Если с первого аргумента не убил, беги. Устойчивая психика, это когда жизнь иная вас сломает ногу. Как говорила моя бабуля, позволяй себе быть дурочкой. Всегда быть умницей, ровно не напасешься. Поделись хорошим настроением с друзьями, подпишись и поставь лайк.